И всем здарова, значит, с вами снова я Ванёк, и мы с вами продолжаем, мы с тобой продолжаем играть в новеллу Зайч. хотя я знаю, что это видео все равно посмотрит от силы один человек, загружаем, 16 января вчера было, вот продолжаем, коза, что вот-вот как чистая лапа, вы простоец, вы из мрака и схватит мое а одеревневшее тело. На чем мы вчера остановились? А, да, вспомнил. Где-то вдалеке послышался, послышался крик. Антон! Батя, меня искали, как того, пропавшего мальчика. Глаза сочпала, слез... выступившими слезами, тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Антон! Крик звучал громче, и на мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Я бы сказал бы по-другому. Я <служие> Тут же свет ударил мне в лицо, и я заслонился пятерней. Пусть фонаря скользнул вниз. Антон! Вот ты где! Батя! Ты совсем сдурел! Это вообще как понимать! Чё? Папа шагнул ко мне из мрака. Я ринулся навстречу, надеюсь, что он не растает, оказавшись очередным миражом, проделками испекнувшись раз. Он был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил. Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... "Где дебрях захрустели ветки. С недаймым ужасом я прильнул концу, а он... Трепенулся, изучая чещегу чаще. И сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Ну, пойдем. я знает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Ага. Я поднялся к отцу, все еще леднее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушками быстрый пульс. Это значит, что он очень-очень-очень-очень много дышал. И как бы по дыханию можно понять и по этим, по не можешь понять, человек врет или нет. Ой, открываю. И поднялся и пошатываясь, побрел с папой по едва различимым следам. Я. Назав к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец парковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого номерка, где я тебя нашел. Ага. Да, пап. Да, пап. Хорошо. Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное. Что-то очень ценное. Пример, как я держу конфетку и, и все рассказывал, как боится потерять и меня, и Олю. То есть, сестрюх мой. Сестренка, иди сюда. Про тебя говорят. Я кивал и послушно перебирал ногами. Хотя и не Антоха, а у меня тут. Только в машине отец заметил следы ссадин. Тебя били? Я щупал скулу. Подрался. Из-за чего? Из-за девушки. Отец кивнул вдумчиво. Не, ну это, это я понимаю, конечно, что можно подраться из-за многих вещей, но чтобы из-за девушки... А, это... Ага. Загудел двигатель. Выражение папиного лица я угадал угадал боязнь, но это был не липкий, парализовавший меня в кошмаре страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. Он открыл бардачок, достал салфетки. Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. Драться за девушку — это правильно. Да. Mm -hmm. Да, нужно решать конфликт словами. Ну, иногда... Иногда, и слабо... иногда слова не помогают. Да. да. И папа улыбнулся под... мне подбадривающий. За секунду до того, как он захлопнул бардачок, я увидел торчащую из-под тряпки рукоять. Ч это? А-а-а, это этот, это пукалка, пушка, пушка, пуш-пушка, которую на ютубе назвать никак нельзя. Он возил с собой оружие. Мой интеллигентный папа держал под рукой пистолет. Как герой боевиков каких-то. Как. Я бы тоже бы держал бы пистолет, если бы ко мне бы это приставали бы, пристали бы нафиг сказать бы, вы Ванёк? Я бы сказал бы, ну да, я Ванёк, и чё дальше? Ну, а я ваш большой фанат, <смех> я бы, реально бы, из себя бы, ничего не строил бы. Как... Или как обычный бандит. Или как обычный бандит, шепнул голосок. За окнами сосны, фары водали бар с темнотой. Машина везла домой, папа изучал меня насторожно, в зеркало заднего вида. Я думал о пистолете, о снах, о людях в масках зверей, притворяющихся моими родителями. А у меня мать только. Если это все пролог как в бесконечном лете, то мое вам почтение! А белые снежинки все парили в темноте. А -а -а Ай. А вот и мы. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом ее. На ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Анто, а где очки? Потерял? Ну, можно что-то типа сказать и так. Антох потерял, у меня-то они на месте, потому что, ну... Скажи, можно сказать и так. Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядовитая пауза. Весь в тебя. Отец сердито смерил маму взглядом «Не вижу я вообще!», а затем заговорски подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Ну ничего, есть же запасные. Проживем как-нибудь. Родители еще некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча попрел по своим делам подальше друг от друга. Я еще не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. Оля, не бросайся ко мне, пожалуйста, прошу. А я лесу увидела! В меня словно дробью пальнули. А мев, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась дребезги чашка. Это мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным. Она рассе... растерянно уставилась на осколки. Эта короткая, вдоль секунды пауза длилась вечность. Потом мама с досады сказала. Эх, Сова, то слова, мама, то да. Не было там никакой лисы. Правда, правда. Такая пушистая. Она у забора стояла на задних лапах. Совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Не, было там. Не, было там. Не подходи к ней! И ЕС понад... если понадобилось, я готов трясти сестру, как кирпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, Папа, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. О, и кусить может. Мне вспомнились детские сказки, в которых леса воровала детей. А мне Слендер тут виделся, когда я без очков смотрел в окно. Угу. Представь Алису вольно, вольную, хищную, быстро быстро быстро быстро-быстро по ночному лесу с дергающимися мешком в обнимку. Это же была не настоящая леса. Расскажи, мой. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. А! Только она была за правду. Извиняюсь, ребятки, на некоторое время остановимся тут. Э и вот на этот слотик захранимся. И поэтому давайте пока что. Пока. До скорых встреч. Ребятки, увидимся в следующих эпизодах кроликов. Пока-пока.